Ходя из дома, вот у меня такая клумба во дворе, дворовая клумба. И очень захотелось мне сделать обрамление в виде камушек. Столько камушек у меня нет, но собирать даже негде. И вот решила я, что все-таки я сделаю их собственноручно. Делать их достаточно просто, совсем несложно. Основой для моих камушков являются вот такие полиэтиленовые пакеты, набиты ну, всяким мусором, скажем, отходами, бумажками. Я их вот так набиваю в пакеты тоже совершенно уже использованные, ненужные, в тряпки, которые обмакиваются в цементной смеси. Но все по порядку. В общем, берется пакет, набивается бумагой ненужной и оборачивается вот таким образом шпагатом. Посмотрите на основу, которую я сделала, будет. Где? будущие камушки. Сейчас следующий этап. Вот примерно они все одинакового размера. Ну, пакеты, конечно, разные, какие были. Бумага, отходы. Будем паять дальше камушки. Что ж, процесс пошел. Вот так обмакивается в цементном растворе тряпочка. Я, я, я обмотаю сейчас это вокруг пакетика. Закончился мой грязный процесс по производству камушек. Вот, посмотрите, поставила я сушиться. Получилось 15 штук всяких разных таких размеров. И, ну, примерно одинаковые все размеры, конечно. Ну, я не считаю, что нужно они одинаковые, пусть это будет ближе к природному варианту, скажем. Вот такие камушки у меня получились. Основа заготовки под камушек. Здесь у меня использована ненужная бумага, макулатура, простые пакеты, я их обвязала бечевкой. Старыми-старыми тряпочками, которые тоже мне все валялись, прибрались и ушли в дело. Будем ждать высыхания. И дальше я буду уже продолжать свой процесс дальше знаете как много у них 15 штук получилось, я любой бордюрчик могу сделать И такая красота у меня получилась сушиться целый целый, целый прямо у меня тут арсенал моих камушек будет но ну, красота, мне прям даже самой нравится, знаете это все сделано буквально в течение минут сорока это недолго, очень быстро я их делала ну, в заготовленном деле мешочки уже с бумагой были. Будем ждать высыхания и посмотрим, что же получится дальше. Какие камушки у меня получились. Я их покрасила, прошлась красочкой. У меня заехала приятельница. Я говорю, слушай, ты где такие камушки взяла? Тоже хочу, подскажи где. Пойду насобираю. Я говорю, ну, пожалуй, собрать-то не удастся. А вот сделать это можно просто. Они примерно одинакового цвета. Я сейчас хочу просто кисточкой пройтись черным колором и немножко их привести в такой вид более естественный к природе. Ну, давайте посмотрим, что у меня получится. Я взяла вот черную красочку и буквально вот такими штрисками, мазками, практически сухой там кисточкой пройдусь. Видите, как хорошо получается. Все мои 15 камушков я так вот пройдусь. И на этом остановимся и посмотрим, что же у меня в итоге получится. Еще у меня есть темная зеленая такая болотного цвета, можно сказать. И Зелененькое. Зелененькое тоже попробую. Как помох ближе к природному. И посмотрим, как у меня будет это выглядеть в итоге. Вот так у меня получились камушки. Чуть прошлась я черным цветом. Видите, они какие-то такие уже. Ближе к естественному, природному цвету получаются. Такие грязноватенькие. И сейчас я пройдусь еще зеленым цветом ну, такой не очень яркий темно-темно-зеленым посмотрим что же у нас получится в итоге получилась вот такая горка совсем необычных камушков самодельных мне вот лично самой скажем так к душе как-то это понравилось конечно когда сам делаешь все нравится да вот. если вам это нравится то конечно здорово Оцените в своих комментариях мою работу. Проявлять фантазию можно здесь. Пожалуйста. И размеры, конечно, камушков могут быть разные. Это естественно. И цвет цвет можно какой-то другой, какой ты хочешь. Ну, во-первых, конечно, я была ограничена в выборе краски. У меня ее было не очень много. То, что было подручно покупать, там, распыляться. Какие-то остатки у меня были. Краски, колоры. А в принципе очень неплохо получилось я сейчас их уложу туда куда хотела в цветничку и покажу вам еще разочек как они у меня в деле смотрятся бордюрные камушки у меня появились на клумбе около входа дома смотрите как они ну вот мне нравится скажем так вроде пристроили здесь скромненько в общем это какая-то граница клумбы чтобы это было видно, что у меня здесь посажены цветочки. Думаю, совсем неплохо. Опа приобрела свой конечный вид камушки. А пока-пока-пока мушка. А пока-пока-пока, мушка. А речка лежит, Речка лежит. Здорово, да? Вот никаких тебе заборчиков не надо покупать. Все можно сделать своими руками. Неплохо. У меня есть еще одно местечко, где бы я хотела организовать именно вот такую законченную клумбу. Законченный вид клумбы. Хотела заснять, когда распустится гацание, это сейчас уже вечер. А утром у нас был сильный дождь, не получилось заснять. Так что это все делается вечерком, сегодня вечерком. Ну что, неплохо, неплохо. Ну что, я бы не сказала, что -то. Плохо, что с этой стороны нормально. Так что мои камушки пошли в дело. Если вам все это понравилось, можете делать. Способ очень легкий и быстрый. Пожалуйста, делаем. Делаем, делаем. Ведь практически все в этой клумбе я сделала сама вот эти горшочки мои самодельные очень хорошо пристроились под петунии, камушки вот. еще раз покажу вам эти горшочки мои и питуньи здесь кстати очень комфортно хорошо вот. Если вам понравились мои камушки, пишите комментарии, ставьте лайки. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!